Дорогие друзья, поздравляю каждого из вас с наступающим 2020-2021 учебным годом. УГЭ – это такая аббревиатура, которая много чего обозначает, к сожалению, да? Но в нашей ситуации речь идет об учебном году. И я хочу пожелать каждому из вас, чтобы он не превратился в то, что вы подумали, да? Под аббревиатурой УГЭ. Потому что если он опять станет целиком и сплошь онлайном, то он, конечно, будет именно таким. Что такое онлайн-образование? Это когда 90% населения лежит на диване, играет в какие-то игрушки и делает вид, что в зуме слушает своего учителя. Давайте будем честны друг с другом. 90% населения просто не получит в этом случае образования. Я не доктор, я не политик, я не собираюсь сейчас обсуждать сравнительные риски, которые связаны с неполучением образования или с получением ковида тем или иным процентом населения, не будем об этом говорить, я просто пожелаю вам, чтобы год был не унылым, чтобы все-таки офлайн в нем занял достаточно много места, нормальный человеческий офлайн, потому что даже если... Это простая обычная школа, где как бы ничему не учат, вот это как бы ничему не учат. Все равно это сильно-сильно лучше, чем когда онлайн и ничему совсем не учат, уже по-настоящему ничему. Вот так. Ну а независимо от того, насколько много в этом учебном году будет реальной учебы, в интернете я вас всех приглашаю на 100 уроков математики. Супер записи первые 20 из них. И я хочу еще пригласить каждого из вас с 11 по 20 ролики прямо каждый из них ткнуть и посмотреть. Потому что моя дружественная команда делает по значит, гранту президента их в идеальном качестве. И президент обидится, если будет мало просмотров, очень обидится на нас. Поэтому нужно показать, насколько мы любим математику. Так что в приказном порядке каждый нажимает на каждый из этих 10 роликов, которые указаны в описании к этому видео. Хоть они не на моем канале, но в данный момент это даже важнее, потому что мой канал никуда не убежит. Это первое, что я хочу вас попросить. А второе, я хочу подарить вам в этом году... Новую рубрику, которая будет называться так. Объясняют, объясняют математику, кому бы вы думали? Кому? Саватееву. Мне. Объясняют математику мне. Что это? Зачем? Многие из вас думают, что я очень хорошо знаю математику, особенно... Те из вас, кто сами ее не очень хорошо понимают, наверное, вообще думают, что, блин, вот какая пропасть да, лежит между этими роликами и мной. Но на самом деле, в случае меня между мной, Саватеевым и настоящей математикой, там, которая сегодня на, на переднем крае, лежит еще такая же, наверное, пропасть. Ну или, может быть, немножко меньше, чувствую себя надеждой. Так вот, мне хочется тоже получать образование всю жизнь. Ученый учится всю жизнь. И я буду получать образование в том числе и прямо на этом канале, на моем канале, меня будут учить настоящие профессиональные математики из Института Стеклова и из других мест. И первая наша встреча состоится с Сергеем Горчинским. Вот, это замдиректора, кажется, там, то ли всего Института Стекловки, то ли чего-то там. В общем, он сам себя представит, когда он здесь появится, и он будет рассказывать мне один кусочек математики, который называется «Закон взаимности Шафаревича. И я буду ничего не понимать, я буду тупить, я буду, так сказать, э -э тормозить, а он будет мне рассказывать. А потом я буду приглашать других замечательных действующих ученых, наших значит, соотечественников, которые находятся на переднем крае науки. Наверное, эта рубрика не соберет столько просмотров, сколько собирают популярные мои видео, но она важна, она будет на самом топ-уровне в интеллектуальном смысле и поможет мне тоже. Лучше разбираться в моей любимой науке, а совершенства в ней предела никакого нет. Математика — это наука, которая бесконечно вверх, прям до Господа Бога идет. Вот так. Так что еще раз поздравляю с началом учебного года. Ждите эту рубрику, ждите и другие всякие ролики. Будет много, как всегда, всего интересного в этом учебном году. До встречи в интернете!